Данные монеты не имеют фактической ценности, запомните это. Такое бывает, когда клиента обманули, перед этим закинув средства по тестнету. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы каждую неделю разыгрываем 15 тысяч рублей за обмен и отзыв, ссылка в описании.